И всем привет, народ. Совсем недавно я узнал о самом важном, на мой взгляд, нововведении для игры. И это Десант. И про него сегодня я вам расскажу. А с вами на связи Fixplay, Ну а мы начинаем. One, two, three, four, five, six, two, И как я уже сказал, сегодня речь пройдет по самое главное нововведение игры. Это десант. Благодаря этому новому введению, геймплей игры изменится навсегда. Потому что в скором времени они будут доступны в каждом игровом режиме. Реализация подобной механики давно была мечтой как разработчиков, так и игроков. Они стремились разнообразить силы на полях сражений. Наличие десанта на поле боя было бы как нечто новое для всей игры. И вот в скором времени десант, как утверждают разработчики игры, появится в сезоне «Американская мечта». Функция десанта довольно проста. Бронетанковая техника, которая в реальной жизни имеет возможность транспортировать отряды десанта, будет делать то же самое и в игре. Также можно будет использовать один из трех типов отрядов – противотанковый, минометный, снайперский. Все они будут действовать независимо друг от друга и атаковать противника самостоятельно. А теперь, непосредственно к описанию отрядов. Противотанковый отряд состоит из нескольких десантников, вооруженных гранатометами. После высадки они начнут вести огонь по целям на малых и средних расстояниях. Их снаряды не очень точны и летят довольно медленно. Но на коротких расстояниях они могут навредить любому противнику, кроме самых тяжелых танков с высокой броней. Следующий отряд, который идет по нашему списку, это минометный отряд. Это, по сути, ваша собственная карманная артиллерия. Как следует из названия, это десантники, вооруженные минометом, ведя огонь фугасными снарядами. Они наносят хороший урон по модулям противника. Их стрельба достаточно точна, но лучше всего размещать их на закрытых позициях, например, за холмами или за зданиями. И последний отряд в нашем списке – это снайперский отряд. Это отряд разведчики-убийцы. Отряд состоит из наводчика и снайпера, который вооружен крупнокалиберной снайперской винтовкой Баррет 50 калибра. Снайперы чрезвычайно скрытные и имеют большой обзор, что позволяет им видеть обширную область карты. Как наверное уже известно, десант можно будет использовать только на определенной технике. Возможности использования десанта будут представлены на следующих машинах. Все БМП и БМД. PVP 2000. БМП 3М125 Драгун. ОТ-64 Кобра. BVP Сокол. ZBL 08. КТО Росомак. КТО Росомак М1. ФВ 510. М2А3 Брадлей. Мардер 2. c 13 Туа. Т-15 Армата, М-113, Гриффин 50 мм, Меркава МК-4, Меркава МК-4М и только минометный отряд. Каждый десантник является отдельной боевой единицей без брони и лишь с одной единицей прочности. Любой вражеский огонь убьет солдата мгновенно. Чем меньше количество бойцов в отряде, тем меньше число выпускаемых снарядов и скорость стрельбы. Если машина ваша будет уничтожена, десантники продолжают вести бой, пока не погибнут. В случае, когда ваш отряд был убит, вы не сможете снова вызвать его для битвы. Чтобы восстановить его, вам необходимо возродиться. Однако, если вы возродитесь, например, в ПВЕ миссии, и разворачиваете новый отряд где-то еще, то предыдущий исчезает. С точки зрения мобильности, десантники удерживают ту точку, где были высажены. Но они могут и перемещаться, чтобы сделать выстрел, укрыться или уйти от надвигающегося, на них противника. У каждого отряда свой радиус обзора, незаметности. Кусты и кроны также подействуют на отряд в форме маскировки, как и на технику. Стрелять десятки будут разными снарядами. Противотанковый отряд использует кумулятивный, минометный отряд использует осколочно-фугасный и снайперский отряд использует бронебойный боеприпас. Огневая мощь каждого отряда будет увеличиваться с уровнем машины, на которую вы вступаете в бой. А весь нанесенный ими урон или обнаруженные вражеские машины будут учитываться в статистике игрока. Десант будет работать как активная способность для вышеупомянутых машин. Поэтому игроки должны будут выбрать, использовать один из трех отрядов или помечать цели союзникам. Изменить тип отряда можно только в ангаре. Чтобы отряд вышел на поле боя, нажмите клавишу E на английском реестре. При этом учтите, что машина должна двигаться очень медленно или стоять на месте. А также не забудьте про достаточное количество места для развертывания отряда. После высадки отряд займет позицию и начнет стрелять по ближайшей цели. Если вы намерены продолжить бой с десантниками в другом месте, приблизьтесь к ним и нажмите клавишу E и бойцы вернутся в машину. Затем их можно высадить в другом месте практически сразу. Но при всем при этом вам придется самим искать наиболее эффективные применения отряда. Их потенциал безграничен. Высадите минометный отряд рядом с местом, где могут поджидать враги и наблюдайте, как они поспешно покидают место засады. Во время сумелого рейда в тылу врага используйте отряд снайперов и смотрите, как ваши враги пытаются понять, почему они постоянно обнаружены. Если вы играете взводом, попросите друга высадить отряд снайперов для обнаружения противника, а вы и еще один ваш товарищ будет использовать минометы или просто танк чтобы останавливать вражеские цели. Высадите свой противотанковый отряд недалеко от своей позиции, чтобы охранять фланги. Естественно, десанту нужно противостоять. Точно попадание фугасного снаряда может уничтожить весь ваш отряд. Также вполне возможно, что противник на своей технике может переехать весь ваш отряд десантников. Чем вы ближе к вражеским отрядам, тем проще их заставить прекратить огонь. Как только техника оказывается рядом в радиусе 15 метров, десантники перестают стрелять, рассеиваются и пытаются укрыться, чтобы не быть обнаруженными. Техника других членов вашей команды также могут уничтожить ваш десант, но это будет приравниваться к стрельбе псоим. Это все, лишь первый этап ввода новой игровой механики на поле боя. Разработчики планируют развивать ее и дальше, с добавлением таких возможностей как Засада, самостоятельное управление отрядом, новые типы отрядов и кастомизация пехоты. Конечно же, это все будет зависеть только от вас. Свои мысли и пожелания можно ставить на форуме игры. Ссылку я оставлю в описании под видео. И да, разработчики решили побаловать нас на день рождения игры. Они преподносят нам бонусы, подарки. А в подарки входят 7 дней премиума. Премиумный ОБТ 10 уровня т 14152 152 Армата в аренду на 7 дней. Для заработка, кредитов и опыта. И праздничную декаль. Еще главным подарком будут задачи с 18 по 22 октября, за которые будут выдаваться разные подарки. За 18 число вы получите декаль герб Armored Warfare. За 19 октября вы получаете главный подарок и Т 6 уровня, который совсем недавно был в разработке. Это объект 287. Видео про его разработку можно посмотреть у меня на канале. Ссылочку оставлю в описании под видео. Далее следует 20 октября. За это вы получите флаг Крылатая четверка. 21 октября принесет нам еще одну декаль Орден Armored Warfare. А 22 октября подарит нам праздничный аватар в форме горящего черепа. И также за выполнение всех условий с 18 по 22 октября вы получаете облик Вулкан для объекта 287. Также есть специальное предложение в игромаркете. Два кейса т 14152 Армата. 5 кейсов армата со скидкой 10%, 11 кейсов Т-14 152 армата со скидкой 20%, 23 со скидкой 30% и 50 кейсов со скидкой 50%. Ну и конечно же нас ждут и камуфляжи. Австралийский буш, современный городской, российский арктический, шведский цифровой и швейцарский цифровой. А на этом все дорогие друзья. Видео было рассказано про разработку нового геймплея Десант а также новых разных подарков на день рождения игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на мой канал. У меня появилась новая цель – набрать 100 подписчиков. Вам не трудно, а мне приятно. Также оставляйте лайки и прожимайте колокольчик, чтобы первыми узнавать о новом видео. С вами был Fixplay. Всем спасибо. Всем пока-пока.